9 апреля воскресенья воскресенье у нас пройдет номерной турнир UFC 287 и на очереди у нас бой предварительного карта турнира в величайшей весовой категории между Робом Фонтом и Эдрианом Янизом.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 Является базовым боксером, потому свои поединки предпочитает проводить в стойке. В этом аспекте обладает хорошей ударной техникой на руках, которые время от времени комбинирует лоу-киками. Также имеет достаточно резкий, мощный плотный удар, которым не раз нокаутировал своих оппонентов. Кардио у Эдрина хватает на проведение раундового поединка в принципе сполна. В борьбе сложно определить уровень подготовки Яниза, так как уровня оппозиции в этом аспекте у него еще не было. В UFC выступает он с 2020 года, можно сказать, что новичок, ни разу не проиграл он в этом промоушене. Ну, на данном этапе карьеры идет он на серии из 9 побед подряд, 5 из которых Янис содержал именно в UFC. Ну, среди позиций Эдлина нету бойцов, к сожалению, тупого уровня. Ну, пока, по крайней мере, пока. Но есть неплохие середники в лице того же Дэви Гранта, Тони Келли где, допустим, с Грантом Янис провел довольно-таки близкий бой, но, на мой взгляд, победу ему отдали вполне заслуженно, хоть и с сплитом. Урона он нанес в том бою больше, а по количеству попаданий он, в принципе, не уступал. Ну, правда, что в третьем раунде заметно просила защита Яниса от ударов, где Эдрин уже не успевал уходить корпусом и головой от ударов и пропускал основную часть ударов именно в этом раунде за бой. Ну, в противостоянии с тем же Тони Келли, Янис э, э, э, ну, закончил его этот бой досрочно. Несколько раз он потрясал Келли и добил по итогу на земле уже после второго потрясения. Ло, Ло, Роб Фонд, его соперник, это, это 35-летний боец США. Провел он в профессионалах 25 боев, 12 из которых одержал победы. Также его оппонент является он базовым, не джи, базером, базовым боксером. В этом же аспекте старается проводить свои бои в принципе. Роб хорошо работает на дальней дистанции, имея неплохие антропометрические данные для легчайшего дивизиона. Также он отличается неплохим футворком и эффективными комбинационными атаками. В борьбе имеет он все-таки неплохую защиту от тейкдаунов, но не хватает ему в боях этой защиты стоповые позиции, и имеет он с ней проблемы. Его переводят, тот же Жозе Альде его переводил. Также может он и сам попробовать перевести, но это не его стихия в принципе, поэтому получается переводы у него довольно-таки редко. На нижних этажах Роб имеет коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. Выиграл он пару боев с аммишинами, но также и проигрывал гильотиной тому же Педро Мунизу. У Роба в активе имеется хорошее кардио и достаточно крепкие подбороды, которые не всегда спасал своего хозяина от потрясения, но и не допускал он проигрышей нокаутом или техническим нокаутом. UFC фонд выступает с 2014 года, что говорит о его достаточно серьезном опыте в в этом промоушене. Вот. Здесь в начале карьеры фонда проигрывал каждый третий свой бой, но в восемнадцатом году вышел на серию с четырех побед подряд. Две виктории против неплохих Серхио Петиса и Рики Симона и две победы над сбитыми летчиками в лице Марла Муна Мрайза и Корди Гардунта, что приблизило его к гонке за титул и дало возможность возглавить Майнкар турниров. Но на топовом уровне Роб встретил более жестких, жестких оппонентов в лице того же Жазе Альда и Марла Навиры, которым проиграл в пятираундовом поединке. Ну, что сказать по нынешнему бою? Ну, в антропометрии преимущество будет на стороне роба. Размах рук больше на 4 сантиметра, рост выше на 3 сантиметра. И размах ног будет на минимальный перевес в 1 сантиметр. Разница в возрасте у бойцов составляет 6 лет. Ну и для легчайшего дивизиона, в принципе, это ощутимая разница. А также тот факт, что лучшие годы фонда уже позади, в общем, добавляет плюс графу Яниза. Также молодой Янис будет более мотивированным в этом бою на победу, которая позволит ему вырваться в топ-10 дивизиона. В опыте оппозиции преимущество будет на стороне Фонта. Все-таки это еще новичок в топе промоушена. Роб достаточно давно дерется на высоком уровне в UFC. Но к весомым победам над именитыми оппонентами я бы добавил только две. Это виктории в бою с крепким Сильвой Деандрадой и над набирающим обороты Рикки Симоном. В целом же, стилистически это удобный бой для обоих бойцов. Янис предпочитает не лезть в борьбу, в принципе, его навыки. Вполне должны отконтрить переводы от Роба Фонта. Здесь мы увидим противостояние все-таки в стойке. Роб удобно себя чувствует, работая первым номером, разбивая соперников на дистанции. Но как раз-таки Эд старается больше вести бой на ближней и средней дистанции, что заставляет его идти на сближение, поддавливая соперника. И в этом бою, на мой взгляд, будет... Суть поединка в том, что если Янис найдет решение как джеб Фонта, который, как мы знаем, является чуть ли не коронкой Роба, то вполне вероятно, доставит Фонту проблемы на ближней дистанции. И очень вероятно, что заберет бой. Ну а если будет принимать урон как в бою с Рэнди Костой, то может проиграть он в бою Рэнди Костой. Он хавал эти джебы в первом раунде очень конкретно. Но дело в том, что у Роба хватит карди разбивать джебом Яниса всю дистанцию в отличие от того же коста, которого хватило как раз-таки только на первый раунд. Ну, я буду болеть за перспективного мексиканца и поставлю на его победу решением. Вряд ли мы здесь увидим финиш, но если только Я не сильно потрясет, потрясет, потрясет фонта и не даст восстановиться, ну, я бы не давал на это большие шансы. Ну, как вариант, можно присмотреться к ставке на полный бой, если, это, если на это дадут неплохой коэффициент. Ну, а в пресс, в принципе, можно добавить тотал больше полтора или раунд три начнется. Это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выкладываю обычно в субботу варианты ставок на другие бои турнира, которые мне интересны. Или я не сделал на них видеообзор. Все, до следующего видео. Пока.